Здравствуйте, дамы и господа! В сегодняшнем уроке я вам расскажу об очень интересной стратегии. Эта стратегия довольно-таки простая, но в то же время она очень даже прибыльная. Я наткнулся на эту стратегию, если я не ошибаюсь, приблизительно где-то в конце 2011 года. Тогда она на официальном сайте стоила 1000 долларов. Потом, примерно уже в начале 2012 года, я заходил опять на этот сайт, и продажи стратегии были остановлены. То есть было продано ограниченное количество копий, и автор там уже только предлагал подписаться, указав свой email, на котором он вышел в предложение купить стратегию, в том случае, если он возобновит продажу. Потом я посмотрел в интернете, есть ли какие-то мануалы по этой стратегии, какие-то подробные инструкции, видеоописания, но, к сожалению, я почему-то ничего не нашел. Вот поэтому я хотел бы сейчас вам рассказать об этой стратегии. Я не зря эту стратегию также внес в свой учебный курс, потому как эта стратегия, она вроде с одной стороны и простая, в то же время требует от человека какой-то дисциплинированности в торговле. И, и вот я ее внес в свой учебный курс для того, чтобы люди сразу понимали, что надо думать, обязательно надо думать, чтобы как-то зарабатывать на рынке Форекс. Вот сейчас бы я хотел бы рассказать об этой стратегии. Также я, когда изучал мануал, ну, эта стратегии, он там составляет около 230, по-моему, или 250 страниц. Я в процессе прочтения, я так подумал и понял, что эта стратегия действительно стоит 1000 долларов. Потому как очень часто бывает, что есть какие-то стратегии, которые, возможно, даже стоят больше, чем 1000 долларов. Ты ее устанавливаешь, начинаешь разбираться, смотреть. На деле ты понимаешь, что это вообще какая-то беспонтовая стратегия, она не стоит тех денег, за которые ты ее примерно приобрел. А эта стратегия действительно того стоит. Вот давайте по порядку. Эта стратегия, она основана на дивергенциях. Также вот дивергенции, они включается в любой учебный курс обучения Форекс, но там предлагается как бы самостоятельное нахождение дивергенций. Поэтому я не буду подробно рассматривать каждую из этих дивергенций. У нас просто будет софт, который автоматически определяет эти дивергенции. И нам не надо будет сильно ломать себе голову над тем, какая это дивергенция. Вот мы в процессе урока, я вам покажу, как она устанавливается, торговая стратегия, если вы не знаете. Потом я вам расскажу об основных типах дивергенций. Также потом далее мы рассмотрим правила входа в позиции, рассмотрим установку стоп-лосса и установку take профита Также там еще какие-то нюансы разберем уже на примерах графика. Для начала вам необходимо скачать файлы стратегии. Для этого вы заходите на наш сайт, на странице этой стратегии есть кнопочка «Скачать». Вы скачиваете, там архив в которые включены два файла, две папки experts и templates. Вы берете, выделяете эти два папки и нажимаете копировать. Затем переходите на диск C. Если у вас нет папки программ файлс x86, заходите просто в программ файлс. Вот у меня она есть, я захожу и в x86. Потом там заходите в свой торговый терминал и уже сюда вставляете. Эти две папки. Будет предложено слияние двух папок, вы соглашаетесь, везде там «Ок» «Да» нажимаете, и после этого заходите в свой торговый терминал. Вот, у меня уже здесь все настроено, все включено. Вам при входе в торговый терминал необходимо будет открыть график той валютной пары, по которой вы собираетесь торговать, и затем уже нужно будет выбрать шаблон этой стратегии. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши по графику валютной пары, выбираем шаблон, и здесь вот есть два шаблона, это FMM Black и FMM White. Ну, Black мне как-то больше по душе, поэтому я его выбираю. Вот нажимаете, и у вас тоже перед вами появится вот такой вот график, на котором будут уже изображены дивергенции. Эти самые дивергенции определяет нас советник Trade Locator. Вот вы видите, что здесь есть дивергенции различного типа. И вот что нужно знать об этих дивергенциях. Если вы видите дивергенцию, например, вот здесь синяя дивергенция, которая проходит над графиком цены. Эта дивергенция подает нам сигнал, потенциальный сигнал, продажам то есть возможно если появляется эта дивергенция на рынке, то рынок будет у нас падать. Если же мы видим дивергенцию под графиком цены то вероятно рынок будет расти. вот таким вот образом нам нужно будет знать какая из дивергенция, куда указывает под графиком цены указывает на рост рынка над графиком цены указывает нападение рынка. Вот давайте разберем на конкретных примерах. После того как вы установили торговую стратегию, выбрали график валютной пары, также вот по поводу графиков валютной пары. Если вы собираетесь торговать на таймфрейме от H4 и выше, то можете выбрать любую валютную пару. Естественно, классическую валютную пару, не стоит увлекаться какими-то мексиканскими пьесами, или еще чем-то таким неведанным, что двигается по каким-то своим неведанным законам. Лучше всего выбирайте классику. А вот если же вы хотели бы торговать на таймфреймах ниже H4, то есть это M1, M15, M30 и H1, то тут рекомендовано торговать именно на парах Евро -USD, ГБП GBPUSD и USD GPI. Потому как это пары, которые двигаются по каким-то стандартным законам технического анализа и их, скажем так, относительно просто анализировать. Но в то же время не забывайте, если вы торгуете на маленьких таймфреймах от м 1 до H1, то я рекомендую вам торговать именно в лондонскую сессию и нью-йоркскую сессию. Но лучше всего не до конца нью-йоркской сессии, а примерно где-то уже часа за два до закрытия Нью-Йорка лучше выходить из рынка, потому как там дальше уже начинается, как правило, вялость на рынке, и уже как-то не совсем понятно, куда он двигается рынок. Достаточно сложно его предугадывать. Давайте же разберемся на конкретных примерах, как нам стоит входить в позиции. Если мы увидели дивергенцию на графике, вот у нас, например, здесь вот даблбир дивергенция которая указывает нам на возможное дальнейшее снижение курса, то первым делом, что нам необходимо сделать, это провести трендовую линию. Если вы не знаете, как проводится трендовая линия, то я вам покажу это достаточно просто. Главное понимать, что невозможно провести трендовую линию прям как-то точно. Каждый трейдер трендовую линию будет строить маленечко по-разному, потому как это не совсем такое... Точное понятие. Здесь вот нужно знать, что трендовая линия проводится примерно по последним хвостикам свечи. То есть вот мы сейчас здесь выделяем вот эта свеча, вот эта свеча и вот эта свеча. У них такие три самых длинных хвоста. Поэтому здесь можно провести трендовую линию. Приблизительно она будет проходить вот так вот. То есть вот здесь вот. Вот так вот я нарисовал трендовую линию. Это касающихся вот этого хвоста и вот этого хвоста свечей, потому как они, мне кажется, такие наиболее подозрительные. То есть надо понимать, что трендовая линия проводится достаточно интуитивно. Надо зрительно учитывать вот эти вот последние хвостики свеч, потому как это говорит о том, что цена попыталась сюда пройти, то есть вот здесь вот цена попыталась опуститься, ну, почему-то у вот нее не хватило дыхания. И она опять оттолкнулась вверх. Вот здесь было то же самое. Ну и здесь вот то же самое, только здесь уже, возможно, были какие-то больше объемы на рынке. Также цена попыталась пройти этот уровень, у нее ничего не получилось, она вернулась назад. Вот таким образом мы строим трендовые линии. Также не всегда есть возможность построить трендовую линию. Бывают какие-то резкие движения на рынке, вот, например, как здесь. Вот здесь было резкое падение, не такое плавное поднятие, как здесь, а вот рынок бац и резко упал. То есть тут уже трендовую линию невозможно построить, потому как цена как бы не, не успела образовать никаких уровней. И вот после того, как мы построили трендовую линию, нам необходимо посмотреть, вот мы здесь видим на графике, две скользящие средние. Одна быстрая скользящая средняя, другая медленная скользящая средняя. Нам необходимо дождаться того момента, когда быстро скользящая средняя пересечет медленную скользя... скользящую среднюю. Вот у нас это происходит примерно вот здесь. вот, То есть пересечение скользящих средних происходит примерно на трендовой линии. То есть это нам говорит о том, что пока что лучше маленечко подождать и не стоит входить в рынок. Вот мы увидели это пересечение. И здесь вот у нас есть такая свечка, которая уже проломила эту трендовую линию. То есть пролом трендовой линии говорит то, что эта свеча закрылась ниже трендовой линии. То есть у нас свеча была закрыта где-то вот здесь вот. Здесь она была закрыта, свечка. Также вот еще сразу скажу, если вы не знаете, как вот этот курсор наводить на график, это просто нажимаете на колесико мыши, и у вас появляется вот этот курсор. Это достаточно удобно смотреть на график, используя курсор. Вот у нас произошло пересечение. Свечка у нас закрылась ниже. Потом далее, после того, как мы увидели пересечение трендовых линий, мы обращаем внимание на два индикатора. На индикатор MACD и на индикатор Stochastic. Вот мы здесь Видим, что на индикаторе стохастик тоже произошло пересечение. Тут оно произошло маленько раньше, чем произошло пересечение скользящих средних. Ну, первым делом нам необходимо дождаться, чтобы было пересечение скользящих средних. И потом уже это пересечение нам как бы подтвердить необходимо с помощью индикатора стохастика. То есть, чтобы быть более убежденным в том, что это пересечение да, действительно оно верное, и мы можем входить в рынок. Вот мы видим то, что у нас стохастик пересекся. И тут уже смело после закрытия вот этой свечи мы можем открывать позицию на продажу. То есть мы открываем позицию на продажу вот здесь вот. И дальше уже надо будет выставить стоп-лосс и take-profit. О том, как это выставляется, мы рассмотрим чуть позже, после того, как разберем еще один или два примера о том, как входить в позиции. То есть здесь должно быть все понятно. Разберем следующий пример. Тут мы входили в продажи. Сейчас разберем пример, как мы входим в покупки. То есть вот также на графике мы видим, что у нас нарисовалась дивергенция Double Bull, то есть дивергенция, которая говорит о том, что вероятнее всего рынок будет расти вот мы ее видим. И здесь нам точно так же необходимо провести трендовую линию. То есть мы проводим сверху трендовую линию. Вот здесь вот примерно по точкам хай свечей вот здесь она достаточно хорошо видна, это трендовая линия. Но я вот ее провел уже ранее. Мы проводим трендовую линию. И дальше, что нам необходимо дождаться, так это пересечение скользящих средней, и медленный скользящий средний. Также нам необходимо дождаться пересечения линий на одном из индикаторов, то есть нам надо дождаться, чтобы синяя линия на МАГДИ пересекла красную линию снизу вверх, либо на стахастике, чтобы зелененькая линия снизу вверх пересекла красную линию. Мы дожидаемся этого момента и уже тут можно входить в рынок. То есть у нас есть пересечение быстрой и скользящей средний. Это вот здесь фото. Пересечение в хастика. Но не обязательно, помните, что не обязательно, чтобы именно два индикатора имели пересеченные линии. Достаточно одного индикатора. То есть вот, например, у нас здесь все пересечено. И тут мы уже можем входить в покупки. Здесь точно так же открываем сделку на покупку. И дальше, что нам нужно сделать, так это выставить стоп-лосс и их профит Об этом маленечко попозже поговорим. Здесь, для чего мы проводим вообще, в принципе, эту трендовую линию. Если же, например, у нас возникает такая ситуация, что вот у нас тут нарисовалась дивергенция. Где-то вот здесь произошло пересечение скользящих средних. И также произошло пересечение либо стахастика, либо магнит. Но при этом у нас здесь достаточно близко находится трендовая линия. И это будет говорить нам о том, что лучше не стоит входить в рынок, потому как существует вероятность, что цена отскочит от этого уровня, и она пойдет вниз в данном случае. То есть именно для убежденности мы это рисуем. Если же у нас есть пересечение раньше, и рядом у нас есть трендовая линия, то мы не входим в рынок. Вот это вот такое главное правило. А если же у нас каким-то образом расположен график так, что у нас есть пересечение скользящих средних, есть подтверждение по индикатору, мы провели трендовую линию, и эта трендовая линия, ну, например, вот как-нибудь график располагался, что трендовая линия проходила бы как-нибудь вот так вот. Вот то здесь мы бы уже вошли в рынок и выставили бы Take Profit с расчетом примерно где-то пунктов на 10-15 ниже трендовой линии. То есть мы вот, например, здесь бы вошли в рынок и Take Profit выставили бы примерно где-то через 35 пунктов, с воз... рассчитывая на то, что, возможно, цена не сможет пройти эту самую трендовую линию, отскочит от нее и пойдет назад. Таким вот образом мы поступаем с покупками. Также давайте рассмотрим еще один пример. Вот вообще, как в данный момент развивается ситуация на рынке. То есть, например, вы сейчас установили эту систему, хотите войти в рынок, видите то, что у нас здесь нарисована дивергенция, тут есть дивергенция, тут, казалось бы, есть пересечения на стахастике, на МАГДИ достаточно далеко до пересечения. И вот думаете, стоит ли или не стоит входить в рынок. Первое ваши действия Вы пытаетесь провести трендовую линию. Но, к сожалению, здесь это вообще не представляется возможным, потому как на рынке располагает такое какое-то боковое движение, поэтому трендовую линию мы вообще упускаем из вида. Дальше мы обращаем внимание на то, что у нас есть пересечение на стахастике, но в то же время пересечение скользящих средних у нас пока что не наблюдается. Что нам требуется сделать? Лучше всего подождать, пока произойдет пересечение, когда синяя скользящая средняя снизу вверх пересекет красную скользящую среднюю, и тогда, возможно, можно будет попробовать купить. Но опять же таки, этот сигнал, вот, лично мне он как бы не нравится. Я так чувствую, что этот сигнал не стоит брать. Ну, можно попробовать, конечно, на свою удачу. Может быть, моя интуиция меня обманывает. Таким вот образом поступаем. Также вот давайте рассмотрим пример, который был чуть раньше. Тоже здесь такая достаточно неопределенная ситуация. Здесь мы видим, что у нас есть Double Bull. Все, вот он, был бул. И мы также тут провести трендовую линию не представляется возможным, потому как тут был такой бац, и упал рынок. Трендовую линию проводить не стоит. Поэтому мы пока что дожидаемся пересечения скользящих средних. Вот примерно вот здесь вот у нас произошло это пересечение. Оно вот здесь у нас есть. Мы смотрим что у нас стахастик тоже сигнализирует о том, что возможно стоит входить в покупки. То есть как бы вроде у нас ситуация такая подтвержденная. Мы, например, открываем здесь сделку на покупку. Вот на этой свечке мы ее открываем. И дальше у нас рынок пляшет, пляшет, пляшет. Вы видите то, что уже прошло раз, два, три, четыре, пять. Пять свечей. Но никак рынок не пытается подниматься. Все какие-то движения такие совершенно непонятные. И потом дальше вы видите, что у нас скользящие средние вновь пересеклись. То есть у нас здесь синяя скользящая средняя снизу пересекала вверх. А тут у нас синяя скользящая средняя сверху вниз пересекает красную. И здесь рекомендовано выходить из позиции. То есть вот примерно на закрытие вот этой свечи вы видите... Точнее, на открытии вот этой свечи вы видите, что уже такое прямо все, они сблизились, эти линии, происходит их пересечение, то желательно выйти из позиции. Но не всегда это тоже правильно. Вы сами должны понимать, что рынок Форекс достаточно сложно предсказать. Порой бывает и, как их называют, трейдеры лоси. Но в этом нет ничего страшного. Я могу вам с уверенностью сказать, я лично, я сам торгую по этой системе уже больше одного года. Эта система принесла ну, достаточно много мне. Я чисто придерживаюсь ее правил, даже не вношу никаких своих новшеств. Вот. И эта система имеет хорошее мато ожидания. То есть количество прибыльных сделок значительно больше, чем количество убыточных сделок. Вот таким образом. То есть здесь мы можем... Открыть позицию вот тут это. И здесь уже опять на пересечении мы можем выйти. Мы здесь поимеем всего-навсего 20, там примерно, может даже 10 пунктов, в зависимости от того, когда вы выйдете. Но, в принципе, мы здесь не останемся с убытком. Также у многих трейдеров возникает вопрос. Вот я кому-то рассказывал эту систему. Некоторые трейдеры у меня спрашивали, как быть, если же вот у нас, например, сейчас здесь нарисован нарисована дивергенция бычья Как быть, если у нас в скором времени нарисуется медвежья дивергенция? То есть сверху графика будет нарисована еще дивергенция. Здесь самым правильным образом, если вы вошли по первой дивергенции точно по правилам, у вас произошло пересечение скользящих средних и один из индикаторов подтвердил этот сигнал, то рынок, скорее всего, подрастет до какого-то значения. И дальше, при том моменте, когда будет у нас уже следующая дивергенция, то есть противоположная той, которая у вас есть, будет опять же таки пересечение скользящих средних. И вот именно в этот момент лучше всего выходить из рынка, потому как на рынке уже изменился настрой, скорее всего, изменяется тренд, и тут нужно выходить из рынка. Таким вот образом мы работаем с входами в позиции. Также дальше я это еще раз вам повторю. Сейчас давайте разберем, как же нам нужно выставлять Take Profit и Stop Loss. Для выставления Take Profit и Stop Loss, давайте, например, разберем вот эту вот сделку, когда мы вот здесь вот вошли, вот здесь мы вошли в позицию приблизительно. Как же нам тут надо выставить стоп-лосс? Стоп-лосс здесь нужно выставить следующим образом. Мы можем так маленечко отдалить график для наглядности. Мы видим, что вот здесь вот существует какой-то уровень. Этот уровень сопротивления, что вот эта вот одна свечка тут плясала, другая, третья, четвертая, пятая, вот они... Вот как бы все так маленечко пляшет около этого уровня. Мы знаем, вот этот таймфрейм у меня H 4. Поэтому я рекомендую вам обратиться к таблице, которая есть на нашем сайте. Вот такая вот таблица тоже есть на сайте у нас. Ну вот сейчас она у меня в презентации. И тут мы смотрим, что наш таймфрейм 4 часа. Нам необходимо выставить стоп-лосс на 20-40 пунктов выше последнего локального минимума, минимума или максимума. Вот здесь мы видим, что у нас последний локальный максимум, так как мы входим в продажи, находится примерно вот здесь. То есть нам необходимо выставить стоп-лосс, ну приблизительно, вот как указано в таблице, давайте выставим его на 20 пунктов выше, то есть вот здесь вот, Вот тут вот мы выставляем наш стоп лосс значение 158,93 примерно. Можете, конечно, побаловаться пунктами. Здесь как таковой прям сильной точности нету. Здесь мы выставляем наш стоп лосс. Сейчас нам необходимо разобраться с тем, как нужно выставить тейк профит. Тейк профит выставляется по горизонтальным уровнем. Вот мы берем инструмент горизонтальная линия и начинаем анализировать, где же у нас на графике есть какие-то горизонтальные линии примерно за последние моменты. Вот я здесь смотрю, вот мне сразу в глаза бросается примерно где-то вот этот вот уровень, что у нас здесь тоже цены так маленечко поплясали. Также я смотрю, что мне в глаза бросается вот этот вот уровень. Ну и вот здесь вот тоже какой-то уровень существует. То есть здесь свечи, они, этот горизонтальный уровень ищется с расчетом на то, что свечи, они как бы не совершают каких-то сильных движений. Вот все примерно где-то по одному курсу несколько свечей, они трутся около этого курса, трутся, трутся, трутся, и ничего какого-то определенного не происходит на рынке. Поэтому мы можем выставить один take профит например, вот здесь это, здесь мы выставим take профит Таким образом получаем, что если мы вот тут вошли в сделку, приблизительно где-то здесь мы в нее вошли, в этой сделке мы с таким тейк профитом сможем получить всего-навсего 48 пунктов. Но мы как видим, что рынок у нас продолжает падать. То есть у нас на этом рынок не остановился, не изменил свое направление, он упал дальше еще аж на 110 пунктов. Таким образом в этой сделке мы смогли получить бы не 48 пунктов, ну примерно, как раньше, а уже порядка 150 пунктов. Как нам сделать так, чтобы не допустить у таких вот, как бы вроде этой неубытки, но в то же время это какая-то потеря дополнительной прибыли? Здесь лучше всего я рекомендую как бы взглянуть на рынок. Надо вспомнить, насколько сильное движение было примерно, ну вот как вы вошли в позицию, насколько выраженный тренд был вниз в нашем случае. Надо посмотреть на рынок. Вот когда строилась эта свечка. Расстояние между скользящими средними было такое, ну, достаточно большое в масштабе этого графика. И так как это расстояние большое, мы можем полагать, что тренд у нас еще не прекращается, будет продолжение тренда. Рынок у нас еще упадет. Поэтому мы также обращаем внимание на то, где у нас еще есть эти горизонтальные уровни. Вот следующий горизонтальный уровень, вот примерно где-то здесь у нас. Свечки плясали, плясали, плясали. Ну, давайте вот так вот его примерно вот где-то здесь я его нарисую. Вот. То есть Take Profit уже мы можем выставить вот здесь вот. Но опять же таки, это не самый минимум. Как здесь быть? Также мы смотрим на график. Мы видим то, что здесь падение было такое достаточно активное. Цена упала еще на 45 пунктов, в отличие от предыдущего Take Profit'а и скользящие средние еще дальше друг от друга находятся, то вот здесь это нам уже надо еще раз подумать, прикинуть, хотим мы еще играть, хотим ли мы еще рисковать. И Если у нас есть желание еще попытаться получить прибыль, то нам также надо посмотреть на предшествующую историю графика и построить уже следующую горизонтальную линию, горизонтальный уровень вот следующий горизонтальный уровень находится примерно вот здесь. вот, То есть, ну вот так вот я его посередине вот этих всех свечей нарисую. Вот здесь вот. И как раз таки именно вот этот уровень у нас выпал на то, что все цена изменила свой тренд, свое направление. И одновременно с тем, что у нас цена изменяет свое направление, мы видим, что у нас Здесь нарисована дивергенция. Уже дивергенция противоположная нашей предыдущей. И тут мы уже можем полагать, что да, действительно, все, хватит. Мы и так уже заработали в этой сделке порядка 150 пунктов. Поэтому все, хватит уже, пора выходить из сделки. Это такой вот пример работы с тейк-профитом. Также можно сделать следующее. Если вы, например уже решили для себя. Например, вот если вы открываете одну сделку объемом 6 долларов, то можно эту сделку разбить на несколько сделок. Например, сделать так, чтобы было у нас три сделки по 2 доллара. И каждую из этих сделок мы будем закрывать по мере движения. Например, вот здесь вот мы закрыли первую сделку по 2 доллара. Потом все-таки тренд продолжается, мы это видим. Потом следующую сделку закрыли уже здесь. И последнюю сделку мы закрыли примерно здесь. Сюда. То есть в сумме мы заработаем те же самые 150 пунктов, но из-за того, что у нас объем будет непостоянный, мы заработаем денег маленько поменьше, но в то же время вероятность уже проиграть будет поменьше. Таким образом, вот мы работаем. Я думаю, здесь все так достаточно понятно. Еще раз проговариваю все. Уровень стоп-лосса в зависимости от таймфрейма мы выставляем на какое-то количество пунктов выше последнего локального максимума, максимума или минимума в зависимости от того, продаем мы или покупаем. А уровень тейк-профита мы выставляем, ориентируясь на предыдущие горизонтальные уровни. Таким вот образом работаем. Эта система достаточно простая, как вы уже убедились. В то же время, я вам на полном серьезе еще раз повторяю, эта система очень и очень прибыльная. Если научиться с ней правильно работать, научиться понимать все ее сигналы правильно, то можно благодаря одной этой системе стабильно зарабатывать на рынке. Я вам говорю это, потому что я сам это на себе проверил. Давайте сейчас... Вернемся к презентации и еще раз там все посмотрим. Проговорим еще раз правила входа в позиции, потому как это важно помнить. Первое. Мы видим на графике либо медвежью, либо бычью дивергенцию. После того, как мы увидели дивергенцию, мы проводим трендовую линию. Затем мы дожидаемся пересечения быстрой и медленной скользящих средних. Потом смотрим подтверждение на стахастике, либо на МАГДИ. И если у нас есть это подтверждение, то дальше уже ориентируемся на трендовую линию. И если у нас есть запас до трендовой линии, например, там 100 пунктов до трендовой линии, то мы входим в рынок, выставляя Take Profit на уровень трендовой линии. Если у нас запаса нету, то мы дожидаемся закрытия свечи выше или ниже трендовой линии, в зависимости от того, что мы собираемся делать, продавать или покупать. Я думаю, с этой системой все должно быть понятно. Вы пишите свои вопросы, если они у вас возникают. И не забывайте, что главное правильное управление мани-менеджментом. Об этом вы можете посмотреть в другом видео уроке. Что это такое, как это делается. На этом спасибо. Видео записано специально для сайта советник 4 Заходите к нам. У нас вы найдете много полезной информации. До встречи!